Привет, друзья, подписчики и просто гости моего канала, канала Папаня Димон. Казалось бы, что может быть проще? Включил камеру, наговорил, прикинутый в текст, хоп, и готово. Но как только вижу объектив, сразу начинают теряться, заикаться, запинаться, ну и плыть как желе по асфальту канала Папаня Димон. Название понятно, говорится называйте как хотите, но я думаю, что это волнение продлится недолго, ведь человек ко всему быстро привыкает. Название канала понятно, что меня зовут Димон, можно Дмитрий, Дима, Мечай, в общем кому как удобно. Как говорится, называйте хоть горшком, только в печку не сажайте. Ну ладно, вроде готов, сейчас все сделаю, это уже будет наверное 365 попытка. Всем привет! Канал Папани Димон – это канал о моей семье, где я от первого лица буду показывать и рассказывать вам самые интересные моменты моей жизни. Поймал себя на мысли, что мне интересно это делать, интересно пожить этой жизнью творческой, выйти за рамки обыденного. Прошу не судить строго, так как я не нанимал ни операторов, ни монтажеров, ни сценаристов, ни всего того, чем обладает среднестатистический блогер на YouTube. Я буду снимать на свою бюджетную камеру и также буду пользоваться э, обычной программой для монтажа видео. Хотелось бы напомнить YouTube, как и для кого он был создан. А то сегодня все хотят поменять живую картинку на киношную с идеальным светом, звуком и хорошо спланированным сценарием. Но ведь этого полно и на телевидении, а сюда приходит за живым, за настоящим. Как говорится, снял, смонтировал и выложил. В общем, посмотрим, что из этого всего получится. А по вашим подпискам, лайкам и комментариям я пойму, стоит ли мне продолжать дальше. Вот такое получилось короткое видео знакомство со мной и моим каналом. Подписывайтесь, ставьте лайки, жмите колокольчик, чтобы не пропустить новые ролики. До встречи, друзья!